Салют, друзья! Начинаем передачу из Узбекистана. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, что современное общество обрекает себя на вымирание. Смотрите, вот эту книгу я писал 10 лет. Я нанял переводчиков, два переводчика, я был третий переводчик, ну, с медицинской терминологии. вот На английский язык. И, значит, человек, который должен был умереть, тогда еще книги не было. Она вышла в 2000 году, прошлого столетия. Так вот, этот человек через месяц должен был умереть. Но я его вытащил, потому что у меня были знания. Тогда я уже работал, взял все секреты из международных клиник. Так вот, он до сих пор живет, друзья, ему уже за 90 лет. И не собирается умереть. Почему? Потому что он всю домашнюю работу... Которую я говорил, он выполнял 5 с плюсом. Значит, можете позвонить моим ученикам, Алексею, Анне. У них есть и на русском, и на английском языке. Так вот, раком никогда не заболеет человек если он будет знать, какие главные причины вызывает рак. Правильно? Болезнь не будет без причин. Надо все причины найти и убрать. Здесь минимум 40-50 разных причин. И это уже все доказано. Теперь я хочу сегодня поговорить с вами, друзья. Значит, еще раз показываю что если вы не хотите заболеть вообще, тут не только победу над раком, тут говорится о всех болезнях, потому что любая хроническая болезнь ведет к раку, ведет к этим злокачественным до прокачественным И женский рак, и мужской рак, и детский рак. Причины нужно убрать и определить. Таким образом, друзья, я хочу сегодня с вами поговорить о том, почему с каждым годом у нас увеличиваются болезни, включая рак. Вот, опять-таки, из-за глупости, из-за тупости, из-за невежества, ну нет знаний, потому что в мединституте уже до революции, еще 100-150 лет тому назад были знания у зенских врачей. А сейчас убрали эти знания, потому что нужно продавать лекарства, которые находятся в аптеке. Таким образом, сейчас я вам расскажу о том, что то, что вы потребляете каждый день, нельзя есть. Это и ГМО, это и химия. Это не только химия, а и наслойка всех нанотехнологий, которые радиоактивные вещества и в общем так называемая пища ее уже нету. та пища которую ели наши предки хотя 150 лет тому назад можно было есть сейчас ее нет поэтому у вас остается только одно найти неиспорченный неподвиженный радиоактивным все семена сейчас облучают. И называется Terminated Seed. И вот эти облученные семена, они не питают, они убивают человека. Или медленно, или быстро. Что вы будете делать? Везде на базарах, везде в магазинах, везде органического практически сейчас нет. Может быть, 5% осталось. Значит, Сами выращивать или переходить на праническое питание, на питание солнцеедов и на жидкое питание вы можете быть относительно здоровым. Жидкое питание, ничего не есть, а только пить в жидком состоянии. Я уже полтора года ничего не ем, чувствую себя прекрасно. А когда я ел три раза в день, у меня было в три раза меньше энергии. Но это другой будет разговор. Вот, я просто пытаюсь разгипнотизировать человека. Дальше, значит, я консультирую людей, когда... Они стараются как бы убрать хлеб, или там из проросших пшеницы хлеб сделать, или там гречку зеленую, или же еще там какой-то биштекс, вот, или колбаса из проросших зерен, и, в общем, вот это имитация колбас в магазинах здоровья. И вот они стараются есть правильно. И вот это то, что они стараются есть правильно во время во время болезни является ну, дико глупостью. И такой обман получается, самообман. Но весь мир ничего не ест, когда болеет. Человек такой же по плоти, как и любое другое животное. Но нам внушили, что мы энергии без, без пищи, у нас не будет энергии, а получается наоборот. Чем больше вы кушаете во время болезни, тем быстрее вы умрете. Уже надо заказывать место на кладбище. Если вы больной, и вы кушаете. Теперь почему я против наркотиков? Почему вот курение это наркотик? Жареная вареная пища это наркотик, чай зеленый, черный это отличный наркотик, но они не очень сильны с ними можно бороться. А вот с мясом. С рыбой очень тяжело. Это самый страшный наркотик из всех наркотиков. Это детский лепет. Героин, кокаин, морфий, опий, кукнар, анаша, марихуана, мясо самый страшный наркотик и если вы больной человек потребляете мясное рыба это такое же такое же мясо и чтобы вы не ели колбасы мясное это наркотик без которого уже если вы с детства ели вы не можете существовать вас будет душить вас будет ломка и без и поэтому вы не можете и чем больше вы кушаете во время болезни это этим это мясное тем быстрее вы умрете значит я еще с юности когда познакомился с индийскими йогами мне понадобилось три года, чтобы я ушел от этого наркотика мясного я могу есть наркотики вернее мясное допустим но все в сыром виде внутренние органы допустим сырое значит, печень там, треска вот, яйца барана это уже гормональная система идет. Это как лекарство. Это не как органы питания, как лекарство на короткое время. Да, если я занимаюсь спортом, если я потею, если я бегаю, прыгаю, вот, если я хожу в баню, тогда можно есть эти наркотики временно. Вот. Это вас не убьет. А если вы потребляете все это во время болезни, это вас будет убивать. От зеленого и черного чая надо отказаться. Почему? Вот а теперь, если вы болеете, вам надо уйти от этих наркотиков. Значит, табак страшно закупоривает сосуды. Значит, э, так почему мясо так вредно? Значит, потому что они блокируют. Сосудистые стенки мельчайших капилляров. Чем? Трупным ядом. Это трупный яд, мочевая кислота, мочевина. Оттуда идут Еще страшное, что нельзя есть вообще ни детям, ни взрослым всю жизнь. Это щавелевая кислота. Она никак не, будет, не сможет выделиться в выделительной системе. То же самое эти трупные яды. Поэтому паталога анатома, я там короткое время работал с этими трупами, платили в два-три раза больше. Потому что они дышали этим трупным ядом. Даже испарение этого трупного яда убивает человека. А вы еще потребляете. Что получается с кровью? Кровь кричит. Как ужаленная свинья но это наркотик и теперь вот это трупные яды вы должны прекратить как какую какое питание вообще во время еды проснитесь друзья вам ничего нельзя есть чтобы включить аутофагию чтобы перестроить организм на самовыздоровление самомоложение на регенерацию Желудок должен быть Пустой Проснулись Вы поняли или не поняли И поэтому я хочу Чтобы мои ученики Как бы вам Более это расшифровали И не потому что Я осуждаю вас И, и там, не люблю вас и так далее. Нет Вы, Вам с детства запихали эту информацию вас с детства загипнотизировали и поэтому чтобы разгипнотизироваться время надо небольшое чтобы вы поняли как правильно лечиться и не допускать всякие болезни всякие болезни не только что я говорю здесь поэтому зачем лечить зачем лечить болезни когда вы можете до конца своей жизни минимум 150 лет прожить и умереть как джигит. На лошадях кататься, купаться, плавать, бегать, прыгать. И это не сказки, а это реальная действительность. Итак, друзья, будем прощаться. Звоните моим агентам. Они вам помогут во всех в ваших делах. Удачи вам!